В связи с открытием нового института в Казанском федеральном университете прошел фестиваль пространственных искусств. Студенты института дизайна посетили лекции отраслевых специалистов и подготовили тематические проекты. Подробнее о фестивале в сюжете нашего корреспондента Роберта Хасанова. Первый в истории учебный год в Институте дизайна и пространственных искусств начался максимально продуктивно и не скучно. По словам директора нового института, учебное заведение создавалось основываясь на идее научно-прикладных навыков. То есть упор в учебной программе будет делаться на практику, а не на теорию. Фестиваль пространственных искусств как раз является одной из подобных форм обучения нового института. Студенты с первых дней обучения погружаются в практику и выполняют тематические проекты. Первые задания учащиеся института получили прямо в день торжественного открытия. Студентам представлены стояло пройти квест знакомства. Каждый из студентов благодаря квесту найдет своего наставника. Таким образом, неформально мы распределяем студентов группы, а на самом деле они уже знакомятся с ассаблем архитектурным Казанского федерального университета. На одном квесте фестиваль пространственных искусств не закончился. Пока многие учащиеся Казанского федерального университета ютятся в аудиториях, студенты Института дизайна и пространственных искусств проводят лекции на свежем воздухе под дождем. И нет, дело далеко не в достатке аудиторий. В программу так называемого экскурсионного дня вошли 10 локаций. Экскурсия началась на улице Баумана, а финальной точкой стало художественное училище. Студенты таким образом осмотрели практически весь исторический центр города. В такой интерактивной манере преподаватели рассказали студентам о дизайне городской среды. Цель нашего фестиваля – познакомить студентов с обликом города Казани, рассказать им о средовых точках, о объектах культурного наследия и о элементах среды, которые расположены в принципе, во всей Казани. Плюс это элемент знакомства. Мы знаем, что у нас очень много приезжих студентов, студентов-иностранцев, и мы хотим им показать нашу Казань и рассказать о замечательных объектах, которые находятся в нашем городе студентам на примере городского благоустройства рассказали о ландшафтном дизайне акустике реставрации исторических зданий и архитектурном проектировании в программе фестиваля пространственных искусств это не единственная лекция на свежем воздухе другой день в рамках фестиваля прошел арт-кросс направленный на изучение видов пространственных искусств мы решили что студенты должны знать все его виды получается то что они передвигаются по станциям, знакомятся с видом, да, то есть с объектом, узнают его историю и выполняют задания, определенно связанные с этим объектом, и фиксируют у себя это графически, различными инструментами. Помимо практических заданий, студенты на протяжении двух дней посещали лекции отраслевых специалистов и преподавателей института. В заключении фестиваля организаторы устроили масштабную вечеринку во дворе здания на улице Левобулачной. Во время двух недель студенты создавали тематические планшеты, состоящие из нескольких частей. Исследование города, пространство мечты или моушен дизайн и арт-кросс. На вечеринке староста академических групп и преподаватели должны были оценить работы студентов и выявить лучшую. Возможность оценить дизайнерскую работу первокурсников дали и нашей съемочной группе. На закрытие фестиваля первокурсникам вручили студенческие билеты и сказали напутственные слова. Сейчас студенты начинают полноценно изучать учебную программу. А в здании на улице Левобулачной стартует масштабная реновация. Через пару-тройку лет это место примет в своих стенах молодых дизайнеров Казанского федерального университета. Роберт Хасанов, Надежда Дик, Булат Садыков, Фарид Захитаглы, Универньюз.